Здравствуйте, мои подписчики канала, а также форум чаяния, форум хауса. Хочу для вас специально снять видео, как IBP-шник. Ну, что нужно сделать для ibp чтобы его подключить, допустим, к автомобильному аккумулятору. Вот, допустим, такой есть старенький кпишник. Мы крышечки снимаем. Здесь аккумулятор. Две штуки. Ну, чтобы было наглядней, я откручиваю вот эти. Здесь со звездочкой, звездочки у меня нету, с помощью плоскогубца и чьей-то матери откручиваем вот эти вот винтики. и снимаем ее. Так, что мы здесь видим? Вот два аккумулятора стоят. Вот сам сперебойник. Ну, грубо говоря, инвектор. Здесь вот подключение. Ну так как у меня розетка, я вывел вот такие три розетки. Просвер... Просверлил здесь дырочку и подключил к этим розеткам. К этим розеткам подключил. земля фаза ну здесь вот, земля, фаза Даже на земля, фаза 0. коричневая фаза 7 0 а это за землей желто-зеленый, это за землей вот к ним припаяем такой вот ну, кто может купить допустим пилотик. отдельно розетку, отдельно провод и сам сделать а кто не может, можно взять обычный удлинитель обычный удлинитель отрезать вилку и припаять вот сюда вот, вот получается еще раз, коричневая фаза синий это у нас 0 зеленый желто-зеленый, это у нас земля все, вот припаиваем вот у нас такая вот штуковина получается просто для удобства для китайских для китайских можно наверно подобрать вот такие шнурки себе пойду можно ничего не переделываю включается отключается включается тайский так. что еще дальше будет? дальше вот у нас здесь находится отсек с аккумуляторами. Здесь вот два аккумулятора. Так. Здесь два аккумулятора. Вот один аккумулятор. 12 вольтовый, с одним Кого с одним Вот этот вот красный провод мы наращиваем. Вот. Обратите внимание, сечение должно быть не меньше вот этого года. Потому что чем меньше напряжение, тем больше токи. Значит, у нас здесь должен быть, не знаю, здесь 4-6 квадрат, не меньше проводочек. Вот это у нас 0 ну, Вот у нас батарейка Красный плюс Но черный минус да. Я ошибся, это постоянка Вот красный плюс Черный минус Здесь черный минус Красный плюс Но так как здесь 24 вольта Здесь идет вот такая вот штуковина Перемычка чтобы сделать из батареи 12 вольтовый. вольтовой одну на 24, здесь получается 24 вольта, но 7,2 ампер часа, часа, но на 24 вольта будет. Если их было бы 12 вольтовый, то мы бы их суммировали, то есть было бы 14 ампер часов. Так как здесь 24 вольта, это сделано специально чтобы были токи меньше и разряжались батареи меньше чем больше больше напряжение тем меньше ток вот поэтому вот эта перемычка у нас должна быть вот так вот подключена Ну можно вот эти можно эти два можно вот эти два то есть Плюс должен соединяться с минусом другой батареи. Не со своей батареи, а с другой батареи. То есть плюс соединяется с минусом другой батареи. Тогда получается у нас как бы... Как пальчиковые батарейки вы ставите. Допустим, фонарик одну на другую. Вот то же самое получается. Плюс-минус. Вот мы его соединяем. Соединили мы вот здесь вот. соединили у нас получилась связка уже батареи 20 вот здесь вот у нас на выходе 24 вольта вот если мы подключаем сюда то есть за место вот этих батарей за место вот этих батарей эти батареи мы эти батареи мы выкидываем но применяем для других надобностей. То есть вот эти вот две батареи нам не нужны. Берем два автомобильных аккумулятора. Если у вас на 24, если на 12, то один автомобильный аккумулятор вам хватит. Вот эти два провода вы наращиваете, какие-нибудь крокодильчики придумайте, чтобы подключиться к аккумулятору. Хотя здесь вот, допустим, по длине по длине хватает к большому аккумулятору подсоединиться у меня сейчас просто нету большого аккумулятора но у меня и особо с перепадами ну, с отключением напряжения такого дела нету вот Этот пешник <coughs> стоит для моей видео но ну, для моего видеонаблюдения так что у меня здесь все падает В общем, давайте продолжим. Если у вас 12-вольтовый, то есть если у вас в вашем IBP-шнике один аккумулятор на 12 вольт, потому что бывает на 6, надо смотреть, это обязательно. Но в параметрах, насколько вольт у вас работает обе ну, шник Вот, вы покупаете, допустим, на 12 вольт. Ну, не меньше 350 ватт чтобы у вас запасом была э -э мощность вашего ibp-шника и допустим если он долго работает от аккумулятора чтобы как вам сказать ну чтобы он сильно не перегревался потому что если у него будет мощность близка к мощности вашего этого как вам? инкубатора вот, то он будет очень сильно греться. Вот. Берем, в общем, короче, если у вас 12 вольтовый, вам надо нарастить вот эти два провода. Ну и 24, вам надо нарастить эти два провода. На 12 вольт мы подключаем, допустим, если одну или две батареи. Если две батареи мы подключаем. грубо говоря параллельно то есть если вам нужно допустим один аккумулятор или два ну два аккумулятора на 12 вольтовый я не знаю тут есть возможность что будет не дозаряжать что мощность вот этой штуки при работе не будет хватать дозаряжать аккумулятора вам придется отдельно дозаряжать их ну зарядным устройством но я думаю, это не так часто и не так это сложно в случае чего дозарядить аккумулятор. Вот, если если у вас все-таки 12 вольтовый 12 вольтовый аккумулятор, то вы просто берете автомобильный аккумулятор, подключаете черный Черный к минусу, красный к плюсу. Все. Он у вас будет работать. Так как у меня здесь 24. 24 вольта. Значит мне нужно соединить. Соединить. Красный. Красный аккумулятор с черным. Ой, красный провод. В общем, плюс соединить с минусом. Вот, теперь на вот этот плюс, теперь на этот плюс, то есть вам два автомобильных аккумулятора нужно подсоединить красный с черным, то есть плюс-минусом. Вот они, плюс-минусом мы подсоединили. А на этот плюс, на этот плюс вы ставите плюс IBP-шника на минус. На минус минус абипишника. Так, но здесь стоит защита от включения при открытом при открытой крышке как же нам ее обойти то есть грубо говоря вот эти два провода эти два провода мы здесь сверлим дырку крышки вот в этой крышке этой крышки просверлим допустим здесь дырку выведем эти два провода смотрите чтобы отверстие было не острая обработайте чем-нибудь так сейчас попробуем по другому обойдем мы эту их не хитрую хитрую защиту, или не обойдём. Так, вот разобрался, пока вот эта вот крышечка как следует не оденется. Работать и это дело ничего не будет. Так, вот, все, подключаем минус к минусу, плюс. Так, нам надо что-нибудь поднять. Плюс коротенький. Вот, подключаем плюс к плюсу. Опустился. то есть за место выводим эти два провода здесь все оставляем закрытым вот он пищит что работает от батареи давайте мы его сейчас подключим к сети все он переключился на сеть Так, делаем небольшой так, грубо говоря инкубатор подключаю я инкубатор вот инкубатор B2 про него я говорил он этот аккумулятор работает так что у меня здесь проще всего у кого в принципе есть пропажа, большая напряжение то просто может вам стоит брать Инкубаторы с дополнительным 12-вольтовым подключением под батарею. Так, ладно, отвлеклись. Вот, инкубатор у нас работает сейчас от сети. Делаем пропажу напряжения. Все, отключили. Отключили. Вот он работает от батареи инкубатор пашет ну на этих батарейках вот на этих батарейках не знаю ну, минут 40 он проработает. но ну, может ну может час максимум будет работать если поставить аккумулятора допустим 2 по 70 ампер часов то у вас он, в принципе, сутки может работать. Может, и больше даже суток работать. Это вам, в принципе, вполне хватит. Ну, не знаю, ну, чтобы что-нибудь придумать с, напр... с напряжением. Вот, все, вот он работает. Отключаем. Вот, еще раз показываю. Если я снимаю вот эту крышечку, защиты могут быть разные. От дураков находиться. Да, еще один момент. Для работы с ABP, если вы будете сюда что-то прикручивать, припаивать, наращивать, здесь... Отключаете его полностью от аккумулятора. Вот, допустим, да. Сейчас вам покажу защиту. Вот она включена. Все. Может, что хоть хотите делать, она не заработает. Сейчас ставим вот эту крышечку на место. Но как положено. Вот она уперлась, там контактик опустилась. Вот все, заработало Подольше нам подержать Все, вот заработало Вон, Инкубатор заработал То есть в этом отношении все нормально Подняли Все, инкубатор отключился защита от дураков здесь вот два контакта которые замыкают там пластину и все так ну что еще в общем 12 вольтовый мы разобрали 12 вольтовый вы подключаетесь там будет одна батарея и всего два провода Черные и красный. Красный плюс, черный минус. Значит, вытаскивайте его через корпус, наращиваете крокодилы. Или же на них можно э, от аккумуляторов купить. Есть такие для машинных аккумуляторов. Но, в принципе, крокодилов, я думаю, вполне достаточно будет. Крокодильчики приобрести. Или, или же от аккумуляторов можно прям провода, вот эти провода напрямую к ним, ну, как на аккумуляторах такие эти машинные машин в магазине автозапчастей для аккумулятора купить эти для плюса и минуса, Только смотрите, они нужно покупать именно для плюса для минуса, потому что разница в толщине идет. сюда вот прилаживаете или крокодила самое самое удобное и, по-моему, самое быстро вот типа вот таких вот крокодилов Вот, вот такой крокодильчик На аккумулятор Черный минус Красный плюс Подключаете И все у вас Все работает И все готово В общем 12 вольтовый Один значит Плюс минус 24 вольта если две у вас батареи Значит Ставим перемычку красный, черный. Вот она перемычка. Соединяем красный и черный. И подключаем на оставшиеся красные и черные провода. Все. У вас 24 вольта. То же самое как фонарики. Чем больше батареек, тем больше у вас вольтаж. Вы же их ложите одну на другую. Также и здесь вот плюс-минус соединяется. Две батареи уже. И красный, черный подключаешь к минус, черный к минус, красный к плюс. Все. Самое главное, что просверлить вот здесь дырку или что-то в каким-либо другим макаром, если у вас есть, вытащить эти два провода, подключить их к аккумулятору. Все. Больше от вас ничего не требуется. Можно обойтись и этим, если у вас не больше там 40 минут отключения электричества. Но вот это вот, допустим, только на один, ну максимум на два. На, на, на, на два инкубатора потянет. Он где-то порядка 500 ватт, наверное. 220 60 герц Да, 500 ватт вот он 500 ватт 500 ват он всего лишь на все значит по идее три инкубатора может потянуть по по 100 ватт потому что максимально максимально он будет очень сильно перегреваться смысла нету то есть ну хотя бы там, ну три, ну максимум 4 по 100 ват. Можно, чтобы хотя бы запас был сотенка Но тогда он будет на этих батареях он разрядится при полной нагрузке, но ну, где-то минут за 10. Один инкубатор. Один инкубатор. Он будет минут 40 тянуть. На этих батареях На больших Один инкубатор где-то 18 часов Одна батарея Но ну, если это 12 вольтовый На 24 это значит умножайте Грубо говоря Ну в 2 Значит 36 часов будет один инкубатор держать Ставим второй инкубатор Значит делите пополам Ставим третий инкубатор Значит делим на 3 36 это значит 12 часов максимум Он три инкубатора протянет Две, ну Две батареи 70, по, по 70 ампер часов Где-то 3 инкубатора потянут Ну да, где-то часов 12 Ну чем больше дальше так, в общем, Чем больше инкубаторов Тем делите Примерно эти 36 часов На количество инкубаторов и все Чтобы спасти Допустим как там говорили на форуме, что лучше 10 маленьких, чем один большой, то, допустим, с системой бесперебойного питания, то получается лучше один большой, чем 10 маленьких. Потому что один большой будет, допустим, сжирать ну, максимум 150 Вт, что нужно на инкубатор. А 10 больших уже будет 800 Вт жрать минимум. ну вот и все спасибо всем за внимание еще еще раз повторяю что если у вас одна батарея значит вы подключаете красный черный красный черный красный к плюсу черный к минусу на свою батарею автомобильную на одну если у вас 24 вольтный вот как в моем случае здесь две батареи с перемычкой вот перемычка увеличивает напряжение вот на этих клеммах, то есть две батареи по 12 вольт ставим перемычку у нас получается 24 вольта вот здесь вот вот у меня 24 вольта 7,2 ампер-часа 24 вольт вот если у вас с двойным с двумя аккумуляторами значит вот эту перемычку вы ставите на свои автомобильные, на автомобильные, на два автомобильных аккумулятора, на один соединяйте плюс, другой минус и на плюс-минус подсоединяйте вот эти два провода, красный, черный. Только э, прошу вас соблюдайте сечение, чтобы у вас ничего не грелось, вы лучше не спешите. Приобретите хороший провод. Можно, можно, если у вас этого хватит, если у вас эти длинные провода, то выведите эти провода. Выведите эти провода. Здесь очень большие токи. Аккумуляторы очень мощные. Токи очень большие. Смотрите, чтобы изоляция и все было в норме. Чтобы нигде вы, когда будете, допустим, через, это, через отверстие просовывать, чтобы у вас изоляция не задралась, до железок, до, до ничего. Такого не, не касалась она. Вот. И сечение проводов делайте соответственно, чтобы было у вас не меньше. Чтобы не нагревались ваши провода Ничего не плавилось э, Техника безопасности превыше всего Делайте все Хорошо и основательно И тогда у вас все будет Отлично Значит вам нужно Или 4 крокодила Или 2 плюсовых 2 минусовых Клеммы от автомобиля Для аккумулятора соединяете перемычками. Ну, здесь все-таки, наверное, 6 квадрат, не меньше. 6 квадрат многожилки. Ну, можно и одна жилка, в принципе. Ну, многожилка, не знаю, просто лучше она не ломается. И помягче. Вот, ставите два аккумулятора вместе. Соединяете эти два провода. И сюда подсоединяете вот эти два. И все. Всем спасибо за внимание.